Очень, наверное, вам будет интересно узнать, но это вот будет следующий реактор. А как появилось крестьянство? В каком положении оказались помещики? Как происходил выкуп земли? Я специально про механику выкупа сегодня не рассказывал. Я оставляю это на следующие разы. Что получилось на самом деле? Вот Как это представлялось в себе в положении? И как это пошло на практике? И отсюда некоторые... Нюансы оказываются совершенно не таковыми, как принято, когда льют слезы по поводу тяжкой участия народа. Вот становится понятно, почему другим одним концом все-таки по барину ударил, и только другим по мужику. Там Некрасов сам помещик очень все очень точно акценты расставил. Следующая лекция уже будет посвящена рассказу о самом процессе. Получения крестьянами земли. Об отношении крестьянства к такому освобождению. То есть мы будем рассматривать именно социальную реакцию общества. И частично, конечно, речь пойдет о общественном отношении. То есть о либеральном... Реакционно-консервативном и революционно-демократическом. Как реагировали эти три общественных направления на подготовку реформ, а потом на ее проведение? Это вот, вот, такой программы более чем для такой лекции. Может быть, даже мы и не уложимся целиком с такой программой. Но это будут основные идеи, которые будут рассмотрены в следующий раз. Оны, вот. а я вас. Поздравляю, последняя неделя паста, особенно тщательно, и в воскресенье светлое воскресенье Господне, Пасха Христова.